А пока замечу, что больше всех меня удивила Екатерина Шульман. Екатерина заявила, что она расследования Навального не смотрела, но она все внимательно прочитала и полностью убедилась, что виновные разоблачены. Я тоже его и читал и смотрел. И это очень странно, что обычно очень осторожная и разумная Екатерина Шульман так легко во все это поверила. И также безапелляционно встала на сторону версии Алексея Навального как и обычные псевдолиберальные пропагандисты. Погас мой последний свет в окошке. И на кого теперь ссылаться, на кого опираться, с кем заочно спорить. Попытайся ее оправдать. Возможно, Екатерина видит несуразности. Но когда вокруг куча мужиков восхищаются расследованием, то одинокой маленькой девочке трудно им всем противостоять. Ну, помните тот э, социальный эксперимент? Когда все дети называют зеленый цвет красным по договору с психологами, а девочка, с которой не договорились, тоже называет цвет красным, просто чтобы быть как все. И здесь, возможно, получилось то же самое. Или вот эта история со швами на гульфике. Во время беседы Навального и псевдофсбшника я и сам на нее поначалу попался, потому что слово гульфик лично я, естественно, не знал. 50 лет живу на этом свете и ни разу не слышал. Но думаю, мало ли какие там у вас в России новые слова в ходу появились. А потом выяснилось, что это слово и другие люди не знали. Но все промолчали. А раз все молчат, то все и думают, что так оно и надо. А на самом деле гульфики – это чисто технический термин, который может знать, что какая-нибудь я мотористка И очень удивительно, что такое редкое слово в разговоре использовали два совершенно незнакомых человека, из совершенно разных областей деятельности. Мы всегда говорили просто «ширинка», еще более старое словечко «мотня», а «гульфик» – это что-то совершенно не русское, и никто этого не замечает, и как будто бы так оно и надо. Таким образом, первый вариант, что Екатерина Шульман повелась за всеми остальными комментаторами из либеральной тусовки. Этот вариант еще туда-сюда, потому что иначе получается, что Екатерина Михайловна выполняет все те же указания Откуда-то сверху а всесторонней поддержки версии Алексея. А тогда значит, что она как все, и это очень печально.